Снова всех приветствую. С вами канал Мастер Про, и сегодня у нас опять быта вуха. Я думаю, каждый человек, который действительно сталкивался с такой проблемой, надо купить ингалятор ребенку. Ты не сразу соображаешь, вообще какой ингалятор, блин, купить. Есть их два вида, кто не знал, да. Есть ультразвуковой, есть компрессорный. Я, конечно. Тоже, когда выбирал ингалятор, тоже сталкивался с такой проблемой. Думаю, рассматривал плюсы, минусы. И э, столкнулся с такой проблемой, что плюсы не всегда плюсы, минусы не всегда минусы. Давайте поближе разберем два ингалятора, которые я, блин, приобретал. И э, все, расскажу все свои плюсы минусы данных ингаляторов. Погнали! сегодня у нас на обзоре будет ингалятор ротор и ингалятор АНД. чтобы вы понимали это говно ультразвуковой ингалятор с ультразвуковым стаканчиком с пезоэлементом а это простой компрессорный ингалятор что мы видим в наборе набор у него стандартный у него тут на были насадки под нос две маски и так далее в принципе все что было Почему он в таком э, плачевном виде? Так, это то, что он тупо у меня валялся. Блин, я им уже давно не пользовался. Суть в чем? Вот это просто вилка. Если вы думаете, что это блок питания, то вообще ни хрена не блок питания. Здесь вообще аппарат, по, по факту, он ничего себе не представляет. Просто кусок пластмассы. Вся основная, основная э, функция используется вот, вот эта. Вот эта штука, вот этот тут гребанный стаканчик. Вот этот стаканчик это просто идет сам по себе пьезоэлемент Который именно вырабатывает пар Чтобы вы понимали Если бы даже вот этого говна не было например, И тут просто был вот этот переходник на 12 вольт да, Можно было бы просто вот Один стаканчик купил да, грубо С блоком питания И вот эта вот шляпа просто не нужна Ну так как у нас делают все по красоте По сути что э, покупаете Вроде бы как бы недорого Что-то я ее покупал За половиной тысячи Сосед мудак, там что-то тарабанит, опять стучит. Да, Бер, Покупал я его за 2500. И столкнулся с такой проблемой, что как только нужно было купить сменный вот этот стаканчик, чтобы вы понимали, вот такого стаканчика хватает в среднем на 3,6 месяцев. То есть в среднем полгода и капец, у стаканчик на помойку бывает даже меньше. Даже при условии в том, что вы используете простой Простой раствор, то есть ничего Натрия, хлорид и все Никаких вот там трав, ничего не используйте И он просто-напросто сгорает, сдыхает и не работает И продается в основном Это кусок говна только в сборе То есть вы отдельно ничего не купите он Продается целиком целиком стаканчик сразу С таким вот проводом, с таким кабелем Тоже не всегда в наличии он есть Поэтому я плюнул, не стал уже ждать Искать этот кусок говна И пошел купился вот такой вот компрессорный чтобы понимали вот такой компрессорный у меня уже если честно не соврать очень долго он уже у меня уже лет шесть-семь и получается то что я им до сих пор пользуюсь то есть в принципе у него тот же самый весь набор из распылителя вот такой кусочек пластмассы и компрессор все больше нифига не надо вот такие стаканчики продаются вообще везде На Алиэкспрессе, на Wildberries, на Озоне Вообще где хотите То есть подключаете трубку Наливаете физраствор до необходимого деления То есть вот максимально Но я его наливаю больше и не парюсь Все нормально, все работает, все чихает и пашет Никаких вопросов нету. Вот с этим куском говна Тут выше уровня не нальешь Потому что выше уровня наливаешь Он перестает вообще чихать и Перестает работать Сразу расскажу про плюсы и минусы данных аппаратов. Шумит. То есть, для начала давайте начнем из минусов. Компрессорный шумит. Пара выдает не сильно много, но в принципе нормально, хватает. И все. Это из минусов. Из плюсов, давайте так вот сразу, из плюсов. Комплектующий вообще По сути тут даже ломаться по сути нечему Кроме самого компрессора Стаканчик сломать вы ничего не сломаете И вот он уже сколько сколько у меня в наличии есть Ничего тут не ломается Тут по сути даже Из, минус, из плюсов То что тут в принципе все Очень-очень долго живет И ломаться по сути нечему Поэтому из плюсов тут одни плюсы Из минусов только, только то что он шумит если посмотрим вот этот кусок говна, э, ротор, э, из плюсов, из плюсов только то, что он тихий. То есть, грубо говоря, кроме элемента, пара, ничего вы не слышите, он не шумит, не звучит, э, то есть, как бы ничего. Это единственный его плюс. А, и второй плюс, то, что он и выдает пара довольно-таки прям э, хорошими клубами, то есть, идет как бы нормально так парит. И единственный вот эти два плюса. А из минуса, каждые полгода имеете такой стаканчик, в наличии его никогда не имеется. Заказать вы его хрен закажете, хренов где вы его купите. Ни на одном маркетплейсе его нету. И по факту, если даже если вы надумаете вот этот стаканчик купить, вы его тоже хрен дождетесь. Заказать его в медтехнике я попытался, его на заказ не, не, не принимают, потому что по ходу завода Рота работает только так, чтобы изготовил и продал сдох аппарат, все, покупаю вместе с этим кирпичом. Здесь еще такая защитная крышка была, вроде бы как красиво, но херня полная. То есть толку никакого, Он ту -то ноль, сломалась буквально первые же полгода. Поэтому плюсов я вообще в этом куске говна не вижу, поэтому ничего вообще никогда не рекомендую этот кусок дерьма покупать. Поэтому если вы сталкиваетесь перед тем, купить либо вот это, либо вот это, в любом случае, имейте в виду, что компрессорный, купите он долговечный. Хрен что сломается. Не обязательно даже производитель АНД. Это может быть любой. У них принцип один в один одинаковый. В принципе, стаканчики практически все одинаковые. Трубка и вообще ничего тут такого нету. Даже разъем стандартный. Вот этот вот под две вилки. То есть вы даже если кабель где-то потеряете. вы От любого магнитофона сюда запихаете. Он будет работать. Все, 225. Все здесь будет работать. Все будет пахать вечно. И вот с такой проблемой я когда столкнулся, да, когда купил вот этот самый ингалятор ультразвуковой. Я, если честно, просто начал радоваться, потому что хрен с ним на этот чертов шум. Да, компрессорный, да, шумит, но, ёпки мать, в принципе, в чем проблема от того, что он шумит? Оглохните, Нет. Шум есть? Да, компрессор работает. Естественно, шум будет. Короче, не парите мозги никому, не себе. Ингалятор ультразвуковой, я даже покупал еще так называемый с мембраной тут вообще сдох буквально до три месяца поэтому я его даже по гарантии отнес и потом купил вот этот, чертов родом то есть это был амдшный такой поэтому если будете приобретать не берите ультразвуковые ультразвуковой у вас в принципе ненадолго да у него там смысле гарантия есть ля -ля -ля. Блин, но он даже, блин, даже гарантию не доживает. Ультразвуковой не советую, вообще не рекомендую покупать. Купите компрессорный, вообще проблем знать не будете. Он долговечный, он дешевый, простой, ремонтопригодный. Ну, что там пригодно Стаканчики просто, грубо говоря, там наступили на стаканчик, раздавили, пошли, заказали новый. Они, в принципе, все однотипные, и проблем с этим вообще не будет. Поэтому... Если вдруг покупаете, берите компрессорный, любой, не, ничего, вот реально, нет, не будет проблем никаких, никаких у вас с данным аппаратом. А ультразвуковой, это и реально, это тихий, все, пар, много его, мало его, блин, да серьезно, пар лишь бы был, все остальное, э, не так уж критично, даже если его там, процентов на 5-10 меньше это не говорит о том что будет дольше ну просто дольше посидит ребенок повдыхает этим паром надеюсь кому-то информация была действительно полезной обязательно оставь комментарий. также подпишись на мои, э, все мои каналы это Яндекс.Зен, это Телеграм, инстаграм и так далее все ссылки будут в описании и также не забывай э, поставить лайк этому видео и поделиться с друзьями Спасибо всем за просмотр и всем пока.